Вот у нас будет такая сегодня форма. И плюс мы сейчас покупаем бутсы, потому что бутсы не было. И бутсы нужны. И как вы думаете, какой размер у Ильяса? Пишите в комментариях. <свят> а ты знаешь, у Ильяса какой размер? Громко навешаю. <свят> Найль, тебя привет. Они такие же лысые. <свят> <свят> ну все, едем на казань арена. трансформатор! Ребята, добро пожаловать в вип-ложе. Это президентский люкс Казань-Арены. Правильно, приходят гости, приглашенные в том числе первые лица государства здесь неоднократно были. То есть здесь можно провести переговоры, пообщаться да, друг с другом, да, да, да. если какие-то. Один переговор, один обеденный зал. Но мне кажется, что 10 процентов а, внимания они уделяют самой игре, 90 процентов это какие-то мощные вопросы, это какие-то деловые вопросы, наверняка. Но такие тоже есть. А что это, это такое? Это, это, это, это экраны, например, если ты увлекся, не заметил гол. А -а -а. Можешь спокойно включить повтор. Скажи, пожалуйста, а здесь э, можно купить э, место? Ну, там Президентскую примерно, ложу нельзя купить место. Сюда только по приглашению. Вот слева-справа есть коммерческие ложи. Пожалуйста, если хотите быть рядом с президентом, пожалуйста, покупайте. И у нас есть э, помещение, называется Тепаньяки. Ребята, здесь самая настоящая кухня. Здесь а можно посидеть, это? посмотреть, как готовится еда. Слушай, организация бешеная, наверное. Ну, школа, организация mm -hmm. бешеная. Самый сложный мероприятие был чемпионат мира по водному спорту, то есть на футбольном стадионе проводить соревнования по плаванию. Это, это был вызов, да? да? да это был вызов. После этого уже ничего не страшно. Слушай, ты молодой руководитель, как ты с этим всем справляешься? Где ты брал такой опыт, управления такой вот махиной? Мы проехали, наша управляющая компания проехала больше 100 стадионов, наверное, больше 120 стадионов по миру. Ездили там в Азии много стадионов, видели, там, в Японии, в Корее. Задавали вопросы, да. пытались учиться. И у ну, нас задача была, чтобы мы создали магнит на стадионе. Это что мы создали семейный студент, чтобы к нам приходили и без футбола. Например, у нас ну, основной наш клиент, то есть изначально, когда мы себе ставили задачу, я сказал, говорю, основной наш клиент это дети. Здесь у нас 20 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Это ну, то есть мы выбирали проекты, ну, в первую очередь на спортивный обед. Да. Соответственно, спортивные проекты нам интересны были. Из, просто из последних проектов, из интересных. У нас есть на южной и на северной трибуне, ну там на четвертом этаже без лифта, там, то есть такое самое неликвидное помещение, которое есть на стадионе. Года два-три думали, что с ним делать, думали хостел открыть, думали архив открыть, думали и в итоге пришли к тому, что открываем гостиницы для собак и кошек. То есть опять-таки у нас от маленьких вот таких детей даже для кошек и собак мы создали инфраструктуру. То есть здесь все приходят, как мы говорили, семьями. То есть мы эту задачу решили именно оказать арена да. фэмили. А вот сейчас у нас уже другая задача стоит. арена лайфстайл, образ жизни. То есть ты здесь снимаешь офис, и самое дорогое ну, у нас, вообще у всех, я думаю, это время. Находясь здесь, ты не тратишь ни на что время. Все жалуются, детей не вижу, друзей не вижу, там, жену не вижу. Работы много, спортзал времени нет. Мы говорим, так все ваши задачи мы здесь вам решаем. Как бы всем можете уделять время по час, по полчаса, не выходя из здания. Скажи, пожалуйста, какую сумму потратили на строительство этого стадиона? И это по были тем... только государственные средства или все-таки были еще какие-то частные инвесторы? Стадион был построен по тем временам 15 миллиардов там, 300 миллионов рублей. По тем деньгам это почти 500 миллионов долларов было. А потом, например, даже вот этот медиа-фасад, который на экране, который тоже уникальный, он появился у нас благодаря частным инвестициям. То есть это по 2013 году они построили его за 280 миллионов. Уже в начале строительства мы уже начали привлекать частные инвестиции. А потом, после того, как мы уже сдали его в эксплуатацию, объект перешел к нам в управление, мы два года занимались привлечением инвестиций. Мы еще привлекли. Почти миллиард рублей денег. Люди Турман. получили какие-то акции, долю в этом? Нет, не они получили, получили хорошие проект условия. Проект. Хорошие, например, например, на, мы э, например, Kidspace Они есть, одни из первых пошли к нам на стадион. Они получили на свои вложенные деньги, получили год на свои 2000 квадратных метров получили год арендных каникул. Mm. Там XFit получил чуть больше, потому что инвестиции были больше и квадрат То есть мы давали хорошие условия и по арендной ставке тоже хорошие условия себе получили. Но самое главное, что в наш объект пришли деньги и он заработал. Насколько я знаю, в нашей стране очень часто критикуют люди, зачем тратить такие огромные деньги на строительство таких объектов. Лучше бы там пенсионерам отдали, или лучше бы там врачам бы передали. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Вот такие события, как чемпионат мира по поводу видов спорта, такие события, как универсиада, Такие события, как чемпионат мира по футболу, эти события, они же ну, войдут в историю. Как бы, и раз нам такое право дали проводить такие мероприятия, надо этим гордиться и радоваться, что у нас такие объекты строятся. Что, выбирают, что, что, такие, такие да, что, нас, что нас выбрали. Да. Поэтому такие объекты должны строиться благодаря таким огромным масштабным мероприятиям. Готовитесь к чемпионату мира? Ну, мы уже тест прошли кубок, кубком конфедерации. Мы, наверное, сегодня, не наверное, а точно самый готовый стадион как чемпионата мира. Приглашаем вас. Ребята, люди со всего мира будут съезжаться в Казань, на Казань-арену. Будут смотреть и гордиться тем, что у нас действительно есть технологии, есть такой уровень проведение таких прекрасных мероприятий. Мне кажется, что ребятам нужно огромный респект отдать. Напишите в комментариях «Казань-Арена. Респект». Поставьте лайк обязательно. Приходите, смотрите матчи, кайфуйте от этого. А у кого есть бизнес в Казани, то обязательно берите площади, обращайтесь к этому человеку и договаривайтесь.